Я ленивый каждый недели. Понедельник, новый понедельник, новый понедельник. Я каждый Понедельник, новый понедельник. Каждый недели. новый понедельник. Я ленивый каждый понедельник новый понедельник, Я каждый день недели. ленивый, только не на музыка Она хочет отношений. Двигаюсь красиво Лень как двигатель прогресса Почему не стоит тесно? Я могу пилить мой зло без сна, Лишь бы не покидать свое место Я yeah, гад! Это значит то что будет мясо Быть для него выгодно Так будет меньше стресса Все своим кричу я yeah. What's up? Зацените кем я был и кем я стал Я люблю каждый день yeah. Эпоху, абсолютно. Улыбка, как с картины, что я видел в своих снах Постепились, будто в фильме бриллиантики в Если хочешь, кусай губы мои, так Мне не больно, ведь с тобой что валило, не болит Рассмотрю среди сотен картин разгляжу в секре миллиона витрин Обезболиваешь, будто морфин